Всем ассам сегодня я хочу рассказать о вещах, которые делает нубы в GTA 5 онлайн, часть 2. Так как недавно я выпускал первую часть, и она завирусилась, ну проще говоря, выстрелила. Набрав такое количество просмотров, и это очень хорошая статистика для моего канала, и я решил, почему бы и нет. А ссылка на первую часть будет в описании и на экране, а то есть в подсказке. Также советую посмотреть. Ну все, хватит с болтовнёй. подписывайтесь на канал и ставьте лайки, гос 40 лайков наберем. Ну всего, приятного вам просмотра. Ах, как вспомню, аж ностальгия того, как мы с друзьями катались на этой машине. Вы спросите, почему же именно Элегия? Да потому что ее можно приобрести бесплатно в игровом интернет-магазине. А у нубов, когда они начинают играть, нет денег. И Элегия для них на первое время. Но, я даже помню, в году так 2013-14, когда я был 11-летним пиздюком, в то же время и нубом, это были времена старого поколения Xbox а 360 и PS3. Ну так вот, чтобы приобрести эту машину, нужно было зарегистрироваться в социал-клабе, чтобы купить этот автомобиль. Лайк, like, если помнишь те времена. По сути, эта машина неплохая, она быстрая и маневренная. Вот я сейчас выехал из гаража и увидел этот суперкар. Ну сравните, что же лучше, по мне-то коллегия круче. Так что вот так, на, получай спорткар. Ну а мы идем дальше. Многие нубы любят пообзываться, но стоп-стоп-стоп-стоп, трухарщики тоже обзываются, но между нубами и трухарщиками в плане трешталгинга есть маленькая грань. Трухарщики никогда не начинают обзываться, не пострелявшись. Вот когда фремотчики играют в пвп, и когда кто-то начинает проигрывать, то тот, кто выигрывает, начинает писать молрек, тлз, рип, а край и так далее. Чего, блять? Ну то есть без причины они ничего говорить и писать не будут, но ну, конечно бывают и исключения, но это в редких случаях. А в основном без причины начинают обзываться только нубы. Ну а мы идем дальше, как говорится по-английски next one. Итак, такое очень часто бывает, что когда вы подъезжаете к игрокам, чтобы, например, познакомиться или еще что-то, то они первое время не подают виду, бегают, играют, но потом они быстро достают оружие и начинают шмалять по вам. Но это выглядит очень смешно, так как они делают это медленно. Я уверен, что это было много с кем, лайк like, если было. Ну а мы переходим к следующему пункту. Вот насчет этого пункта я не на 100% уверен, но все таки решил рассказать. Итак, некоторые игроки, которые не трухарщики и не фремотчики, но и в то же время уже давно и не нобы, да-да, есть такие. Но ну, можно сказать на середине между про и нубами. Так вот, такие игроки юзают БСТ и скорострелку. А как мы знаем, БСТ дает преимущественно двукратный урон. Ну вы в общем знаете. Вот как вы можете видеть на экране, я спокойно убиваю игрока. Теперь от лица нуба. Ну, это не совсем ну а мой друг, но ну, в общем, не важно. Привет, Норби. И вот так он спокойно убивает. А сейчас я расскажу фишку, да даже не фишку, а как лучше сделать, если вы встретились с таким игроком. Просто-напросто блокнуть ему BST. Делается это вот так. Первое. Открываем меню взаимодействия. Дальше Secure Surf. Потом работай сел и ищи работу под названием турист. И после этого ваш соперник не сможет дропнуть себе БСТ. Но вы себе сможете. Ну и последнее на сегодня это то, что начинающие игроки требуют деньги у мудрых, читеров и так далее. Не, первым делом они конечно же спрашивают, есть ли все сии читеры. Но если даже есть, то редко попадаются те, которые могут дропнуть денег. В основном только за деньги настоящие. А на западе может быть другая ситуация. Ну ладно, в общем-то это не важно. Вот, человека запада написал, мол, Anymore ahead? И давайте посмотрим, что он на себя представляет. Ну вот, посмотрите на одежду, уровень КД. Прям чистый трехардовец, который просит деньги. Но, конечно же, нет. Кто же в это поверит? На этом-то, в общем, все. Я думаю, вам понравилось это видео и вы поставите палец вверх. Как я говорил в начале, давайте 40 лайков наберем. Ну и подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно же, не подписаны. Ладно, всем удачи и успехов. Также советую посмотреть первую часть видео про Нубов. Пока.